Для меня это первый раз тоже Я провал никогда не клянула У меня сегодня, блядь, одесса, сорвал свои зоны Потеря Паралонова, одесса, мастеря Паралонова Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж, самое время выйти из зоны комфорта И сейчас будет не алко-обзор, не кулинарный ролик они вот здесь, вот и в описании, в конечных заставках, там где-то будут вылезать как основная специфика канала. А сегодня мы с вами познакомимся с акустическим поролоном на практике. Одна стена у меня уже не наклеена. Сейчас на примере покажу, как это все работает. Акустический поролон Волна – это форма рисунка толщиной 20 мм. Ну, об этом, обо всем, О производителе, продавце, об этом чуть позже. Монтировать его будем двумя методами. Первый. Быстрый, но немного дорогостоящий. Тремовский клей 7.7. Аэрозольный. Штука мощная, крутая, но стоит примерно полторы тысячи рублей. Баллон. Также будем задействовать Жидкие гвозди, чисто примера ради. Чуть дольше нужное время на схватывание. Этот схватывается за считанные секунды. Поэтому несколько минут нужно подержать, прижать. Ну, в общем, сейчас все увидите. Вот. Еще нам понадобится естественно скелетный пистолет для монтажных штуковин телец, маток, силиконов, без разницы. В общем, скелетный пистолет лучше брать максимально прочный, вот скелетный помощнее. Вот. Поролон поставляется у нас вот такими рулонами. Режется простыми ножницами. Легко, форма любая. Вот в таком рулоне 6 листов 2 на 100. Ну... А теперь приступим к монтажу для упрощения и ускорения процедуры, так как начнем мы с демонстрации установки монтажа на жидкие гвозди момент монтаж. Мы его сначала нанесем, клей, да, клей жидкие гвозди, жидкие гвозди сначала нанесем на стену, дадим минут 5-7 подсохнуть и потом уже мы будем клеить поролон ну что ж, а теперь приступим непосредственно к монтажу хаотично но, закрыв всю площадь, нанесли жидкие гвозди, момент монтаж. Дали им примерно 7 минут подсхватиться. Общее время схватывания где-то 15 минут. Так что остальное уже будет схватываться вместе с листом поролона. Лепим. Вот такими вот легкими прихлопываниями слегка прижимаем его. Ну что ж, именно через 10 он уже плотно сидит. Еще несколько раз похлопаем, придавим, все будет отлично. Дальше небольшой кусочек и снизу а, покажу, как на аэрозольный клей быстро и легко лепится в касание. Я думаю, вы обратили внимание, что лепил я прямо на обои. Обои, если не отваливаются и в довольно чистом состоянии, держат отлично. Противоположная стена в таком состоянии, приклеена на обои, живет уже пятый месяц. Так что продолжим. Ну что ж, а теперь прилепим последний оставшийся кусочек с помощью триеновского клея, клей 3M супер 77. Аккуратненько под размер вырезанный кусок акустического поролона ножничками. Кстати, ножом тоже неплохо режется канцелярским. Рекомендую. Пробую взболтали буквально 10-15 секунд и готово держится прочно ну вот, в принципе, и все. Хатка готова. А теперь посмотрим, как это выглядит все вместе. Ну вот, в принципе, вся комната заклеена. Выглядит это все. Как-то вот так. Стены, стены, потолок. Стены, стены, потолок. Чтенько-четенько. Ух ты, это а у нас кто такой. Ну кто такое, ладно? Под подоконником тоже прошелся. Все углы. Первая стена, так что подведем итоги. Ну а теперь собственно подведем итоги всего этого мероприятия. Первым делом хочется сказать, что акустический поролон был приобретен марки Экатон, торговой марки Экатон. Тип был использован волна, толщина двадцаточка, самый оптимальный вариант для моих целей. Сразу же хочется отметить, что вот как только первую стену, да, что вот сейчас у меня за спиной заклеили, сразу же пропала эхо в полностью пустой квартире, в полностью пустой комнате. Эхо уже исчезло. Соответственно, он работать начал еще до того, как комната была полностью запоролонена. Это очень хорошо, и это говорит о его э, действительной целесообразности. Покупал я его по 680 рублей за лист. Лист размером 2 метра на метр. И вот эта вот разница, погрешность в 1-2 сантиметра с каждой стороны, которая указана да, производителем, она вот как раз и дала эти... Некоторые несостыковки по волне. Потому что ну, чтобы везде совпала волна идеально, нужно прям вот очень и очень-очень кропотливо постараться, но как бы пофиг. Все-таки какие цели, такие стремления. Также хочется отметить, что жидкие гвозди, на которые я плеил часть стены, достались мне условно бесплатно. Тремовский аэрозольный клей, он стоит в разных магазинах везде примерно плюс-минус там 1200, полторы тысячи. У него есть другие варианты, но вот этот именно супер э, 77, вот его я покупал на Озоне за полторы рублей. Вещь офигенная, схватывает быстро, держит э, крепко, четко. Единственный у него минус он воняет. Где-то на пятом листе начинаются радуга и единороги. Но то такое. В принципе, тоже неплохо. Вот. И что еще хочется отметить? Ну, естественно, хочется сказать пару слов о продавце. Покупал я его в магазине Мир Поролона. Несколько точек, несколько пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге. Доставка есть с разными курьерскими фирмами работают, логистика налажена постоянно и очень хорошо четко контактируют ведут связь всевозможные способы наличные безналичные оплаты контакт держат все, все очень хорошо удобно, ссылочку конечно же на магазин я прикреплю в описании так что эхо нет вот. звук хороший, акустика вот вот прям, прям то что надо, то что надо уже уже на снимали сколько-то видосов. Ну, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала. И мы пожалуй вернемся к основной концепции в ближайшее время и кулинарные и алкоблоги и все это ждет вас на моем канале. Ставьте лайки. Знаете, приходя в гости и наблюдая, что комната мрачноватая, не мрачновато, там кто-то сразу: говорит, "А, у тебя тут подвал или да что?" Это мрачная комната на самом деле по душе. Почему она такого цвета? Потому что она глушит звук. Так кайф, не слышно ни соседи сверху топают, ни снизу, ни сбоку, тишина полная, можно расслабиться, кайф. Что еще надо, если ты? Снимаешь тут видосы, занимаешься там своими делами и не хочешь, чтобы тебе кто-то мешал. По факту, да ничего больше. Я считаю кайфуха, поэтому темная комната это не факт того, что мне некомфортно. Я чувствую себя вполне комфортно в этой темной комнате. Почему бы не сделать себе такую же? Я думаю так.